опель антара с ручной трансмиссией а что, многие владельцы меняя резину сталкиваются с такой херней. высыпавшийся подшипник промежуточного вала раздаточной коробки передач который мы будем сейчас менять чтобы открутить ступичную гайку я ставлю упор чтобы головка не шла на и не срывала грани. Так получается гораздо легче. Номер головки 36. Откручиваем шаровую. Выводим ступицу. Вынимаем шрус. Из ступицы потом надо вынуть шрус как раз из того места, где накрылся подшипник. Кто-то долго и муторно мучается, пытаясь выбить его чем-то там подручным. Очень хорошо подходит здесь мощный помощник и неплохой гвоздодер. Гвоздодером поддеваем, помощник вытаскивает небольшой ударчик и все в руках. После снятия привода картина ужасающая, подшипник умирающий, шариков осталось половины, сепаратора вообще нету. Маркировка НСК 6006 Дуба. Еще цифра 279. Стопорные кольца, внешнее, внутреннее резиновое маслоотбойное кольцо и кольцо, которое фиксирует шрус. Вот они все здесь. Снято все отсюда. Достаточно легко все снимается вот таким набором из плоскогубц специальных съемников. Дальше просто выдергиваем вал на себя из коробки, вместе с подшипником, на, на валу и заменим подшипник. Вот так оттяни. Внутри остались остатки от подшипника, их надо хорошо убрать. И внутренняя обойма от него. Внутри, если присмотреться, видно сальник, как раз этой полоси, которую мы вынули. Но там все сухо, поэтому туда лезть смысла нету. Подшипник ставили SKF. Сейчас подожди, фокус не вижу. Вот такой вот. Все. Был куплен в подшипник центре. центре. Как всегда, запрессовываем вну... на вал по внутренней обоями. Аккуратненько. Внешние обоим просто топорится с топорным кольцом. Давай, Наверное, справа все топорные... Вот так должен выглядеть хороший подшипник, да? У -у -у. Новый подшипник. Рабочий подшипник. Дальше просто собираем все в обратной последовательности, затягиваем, протягиваем и радуемся жизни. Проверяем. А, ну это уже следующий эпизод пошел. Замена линков. Ладно, пока.